Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета в вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению ведению бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Также на моем сайте можно приобрести авторский видеокурс по программе 1с бухгалтерия 83 этот видеоурок я хочу посвятить небольшому обзору профессиональной версии бухгалтерия 1с 83 наверное многим известно что основное отличие профессиональной версии бухгалтерии от базовой заключается в том что в одной информационной базе можно вести сразу несколько юридических лиц. Вот сейчас я хочу такой небольшой обзор сделать и рассказать, когда это целесообразно, а когда это нецелесообразно делать. Во-первых, по меню пройдемся, как это выглядит. Главное, организации. И здесь видим, здесь три юрлица. На самом деле здесь как бы активных два юрлица, это просто нужно удалить. То есть, если вам необходимо создать еще одно юрлицо и еще одно, здесь по кнопочке «Создать» открывается окошко, выбирается вид организации, ИП или ООО, и далее-далее проходитесь по настройкам и создаете новое юрлицо. Все как обычно. Далее. Когда это все-таки целесообразно вести? На мой взгляд, целесообразно несколько юридических лиц ввести в одной информационной базе, когда эти юрлица занимаются одним и тем же видом деятельности. Почему это будет целесообразно? Потому что э, эти юрлица будут использовать одни и те же справочники номенклатуры и справочники контрагентов. И если у вас одни и те же товары у этих юрлиц, это очень удобно. Вы один раз завели товары и, по, и используете их на все юрлицы, которые у вас в этой информационной базе. Если у вас совершенно разные виды деятельности, то, наверное, мне кажется, все-таки лучше каждое юрлицо вести в своей отдельной информационной базе. Когда одинаковые товары у юрлиц и одинаковый вид деятельности, скорее всего, у юрлиц будут и одни, и те же поставщики. И тогда справочник контрагенты тоже очень удобно становится использовать. Вы заводите один раз поставщиков и используете их на все юрлица. Сейчас пройдусь немного по меню и покажу, как удобно работать, когда несколько юрлиц. Например, необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по какому-то юрлицу. Нажимаем, как обычно, отчеты, оборотно-сальдовая ведомость. И здесь у нас открывается окошко для выбора, по какой компании мы хотим сформировать. Мы выбираем то юрлицо, по которому нас интересует данный вид отчета. Выбираем необходимый период. и нажимаем по кнопочке сформировать. Пожалуйста, отчет сформирован. И здесь в заголовке отчета тоже видно, что этот отчет по юрлицу ООО, такое-то там название компании. Хотим по-другому юрлицу, здесь просто перещелкиваем переключатель, выбираем другое юрлицо и также сформируем отчет. Отчет сформирован. Далее, когда вы делаете, например, счета, выставляете на оплату, тоже все очень просто. Выбираем Категорию «Продажи», чтобы выставить счет на оплату. «Счета покупателям». Здесь у нас стоит галочка и э, уже отмечено какое-то юрлицо. Если это не то юрлицо, по которому вы хотите выставить счет, значит, меняете опять. То есть везде, в каждом «Откне» Просто переставляйте переключатель на то юрлицо, которое вам необходимо. Вот я переключилась на другое юрлицо. Во-первых, я в этом справочнике теперь вижу только счета, только по этому юрлицу. Вот, обратите внимание, это только от этого юрлица выставленные счета. Если мы снимем галочку, то мы увидим сразу все счета от всех юрлиц одновременно. То есть сразу от всех юрлиц счета выставленные. Вот здесь можно вот эту колонку, тут любая колонка, она ее можно сделать шире. И мы видим, что вот они идут в разброску. Одна компания, другая, одна компания, другая. Да? То есть здесь сразу видно все счета. Ну, на мой взгляд, это неудобно, поэтому, когда я работаю, здесь я всегда выставляю ту организацию, с которой в данном, от которой в данном случае нужно выставить счет. И далее, как обычно, создать... Сейчас откроется форма нового документа. И когда у нас там выбрана галочка по конкретной организации, здесь сразу тоже проставляется эта организация. Если у вас галочка там не будет выбрана, то здесь тогда нужно будет выбрать вручную. Ну и так далее создаете, выставляете счет покупателю. То есть все очень удобно. То же самое со справочниками продажи. Также все то же самое. Такие же наверху окошки, такие же переключатели. Так, это я не то нажала, извините, продажи. Просто реализация акты накладные. Вот все точно такие же окошки. И точно такие же продажи. Или мы видим по этому юрлицу. Если мы хотим продажи посмотреть по-другому, смотрим по-другому. Или же мы тогда уже смотрим по всем юрлицам. То же самое во всех других категориях справочников. Вот в справочник зарплаты и кадры. Все начисления. Здесь отмечен отмечена данная компания. По данной компании видим все начисления. Переключаем галочку на вторую компанию и здесь сразу все меняется. Эта компания начала работать вот, в данном случае у нас с января 2017 года и здесь такой уже не очень большой список по начислениям по зарплате, только 2017 год. Видим отдельно по этой компании. То есть мне так удобно работать, когда два юрлица, а эти юрлицы у нас занимаются одним и тем же видом деятельности, и тогда это очень удобно вести. Еще плюс какой, в чем плюс, что два юрлица в одной информационной базе, вот в чем плюс. Когда вы обновляете программу, если у вас эти юрлица в разных базах, то есть вы открываете каждую базу и занимаетесь. В одной базе обновляете программу, это, на это уходит время. Потом открываете другую базу, в другой базе обновляете программу. Если у вас еще есть третье юрлицо, в третьей базе, это уже э, там три часа у вас ушло времени, грубо говоря, на эти обновления. А здесь один раз обновили и все. И второй еще, то есть это уже не второй, там не знаю уже какой по счету плюс. И еще один плюс, то что когда вы... Архивируете базу, делаете резервную копию, у вас сразу сохраняются все юрлица, которые есть в этой базе. В том случае, когда это у вас все отдельно, соответственно, вы отдельно архивируете каждую базу, заходите, сохранить, указать путь и так далее. И на это тоже уходит очень большое количество времени. Вот получился такой небольшой обзор. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что информация была интересной и полезной для вас.